Я Ларин Малыш, Здравствуйте. Сегодняшняя тема эмоции, это уровни. Когда мы проявляем эмоции, негативные либо позитивные, всегда существует некое понятие уровня того, на котором мы в данный момент находимся, и того уровня, на котором мы живем, существуем всю свою жизнь. Есть три основных уровня. Самый низший уровень – это злоба. Туда относится все – зависть, ненависть. Все самое низменное, все самое низшее. Это самый тяжелый, страшный, низший уровень. Есть уровень средний. Это уровень безразличия, уныния, апатии, безделья, депрессии и так далее по списку. Это средний уровень, который, как, так сказать, застрял между небом и землей, между негативом и позитивом. Это не есть хорошо. Но часто в этом уровне, в этом состоянии застревают очень многие люди. И очень надолго. И есть высший уровень где положительные эмоции преобладают, счастье, покой, умиротворение, достаточность, самодостаточность, любовь, прощение, нежность, ласка, внимание и так далее. Это самый высший, самый интересный, самый приятный уровень, от которого получаешь истинное наслаждение. С этого уровня легко добиться всего. С уровня среднего более сложно, поскольку ты в унынии, ты в разочаровании, ты в обиде. В некой прострации Ты, так сказать, потерян Но есть еще надежда Но самый низший уровень Это самый тяжелый, самый страшный Самый черный уровень С него вылезти очень тяжело Порой невозможно Люди, которые живут эмоционально В этом измерении Самым низшим Это люди подвержены Всевозможным нападкам судьбы Это те люди Которые имеют много зависимости Много пороков это преступники, это убийцы, это воры, это бандиты. Это все, весь тот слой людей с негативом, которые несут в люди. Те люди, которые могут предать, подставить и так далее. Это беспринципность. Это люди, которые, как правило, о духовности лишь заявляют, но не понимают, что с ними происходит, и не понимают, что они бездуховны. Это те люди, которые не верят ни в то, чтобы в Бога, они не верят ни в кого, они верят только в силу, в силу ножа, в силу оружия. С этого уровня очень тяжело достать, добраться до света. Это те люди, которым тяжело стать хорошими, это те люди с этого уровня. Крайне сложно измениться. Они настолько в этом погрязли, настолько пропитаны этим существованием, этой жизнью, что они даже не помышляют быть другими. Если рассмотреть другой уровень средний, где люди в унынии, в депрессии, в застоя, тут не так все печально, как с самым низшим черным уровнем. У людей есть возможность проснуться, улыбнуться, они могут черпать что-то хорошее сверху, с тех людей, от другого измерения. Тех людей, которые дышат совершенно другим воздухом, другой атмосферой. Они видят опыт внизу, те, которые живут злобой, и вверху, те, которые буквально дышат счастьем. Эти люди видят разницу между добром и злом, им проще добраться наверх. Им, как правило, помогают те, кто живут другой жизнью. Уровень и то измерение, которое находится выше, им помогает. У этих людей есть надежда. И, естественно, самые счастливые прозревшие люди, те, которые наверху, в самом высоком измерении, в самом высоком положении. Любви и счастья, прощения и благодарности. Это полная благодать. Это люди, факелы, которые вокруг все буквально зажигают своим позитивом, счастьем, любовью, добром. Это люди огоньки, люди-искорки, люди-зажигалочки. У них все получается. Они всегда в позитиве, они всегда хорошо выглядят. Они всегда людей просто заполняют радостью, любовью. В них верят, они верят всем. Это люди по-своему уникальны. На них нужно равняться, к ним нужно прикасаться, с ним нужно общаться. Нужно быть в их обществе. Я хочу вам рассказать этим монологом лишь о том, что вы должны понимать. Три уровня. Это ты разных человека. Это три разных самосознания. Мы часто бываем меняемся, падая из одного уровня, поднимаясь в другую, наоборот. Нужно удержаться на самом высоком. Два нижних уровня опасны. Падая на второй, вы обязательно упадете на третий. И если вы от первого падаете на третий, что-то в вашей жизни произошло очень страшное, очень тяжелое. Вы не осознали этого, вы не смогли удержаться. У вас не хватило сил, смелости остановиться и удержаться на плаву на первое, на первом уровне. Всегда следите за тем, что вы делаете, что говорите, о чем думаете, что желаете людям, что вы не говорите, что вы думаете о себе и об обществе в целом. Контролируйте все свои эмоции, свои поступки и мысли. Очень важно оставаться на первом уровне, на этом самом важном, самом высоком измерении из которого видно все, из которого видно Бога, Солнце, захат, закат, и восход. Это высший этаж, это высшая мера, это благодать в чистом виде. Никогда не спускайтесь ниже, всегда находитесь на этой вершине, на этом так называемом Олимпе. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.